Для того, чтобы отразить в системе хозяйственную операцию возврата товара покупателям после закрытия кассовой смены, идем в раздел «Продажи» и вот здесь вот есть сервис «Возврат товаров от розничного покупателя». Вызовем этот сервис и практически сразу же мы с вами напарываемся на некоторый подводный камень. Дело в том, что система с нас просит указать розничного покупателя – и это элемент справочника контрагенты. Однако мы нигде явным образом не указывали, какой конкретный элемент справочника контрагенты будет у нас розничным покупателем. Давайте исправим этот недочет. Уходим в раздел администрирование, продажи. И вот здесь вот то самое место, где мы в системе указываем контрагента розничного покупателя. Давайте. Заведем специального контрагента на этот случай. Обращаю ваше внимание на то, что контрагент должен быть обязательно физлицом, иначе система не даст указать такого контрагента, как розничного покупателя. Отлично. Вот мы указали розничного покупателя. И давайте для чистоты эксперимента заново позовем сервис продажи возврат от розничного покупателя. Отлично. Розничный покупатель заполнился. Далее. Необходимо указать причину возврата. но ну, это все то, что мы с вами и раньше делали. Указать чек, который мы хотим возвратить. Вот он наш чек. Далее на вкладочке оплата необходимо указать статью движения денежных средств поскольку мы с вами делаем это первый раз я напомню вам что мы настраиваем систему с нуля нам необходимо создать статью движения денежных средств у нас с вами операция возврат оплаты покупателю создадим одноименную статью укажем всю сумму как сумму подлежащую возврату, и вот теперь мы с вами можем, можем нажать на кнопку «Создать документы». Я нажимаю. Отлично. Система создала два документа. Документ «Возврат товаров от покупателя» у нас э помещает товары обратно на склад, перемещает. Документ «Расходный кассовый ордер» понятно возвращает покупателю его деньги. И также обращаю ваше внимание на то, что прямо отсюда мы сможем распечатать ряд необходимых печатных форм. Приходная накладная, расходный ордер, заявление на возврат и так далее. Так, ну что ж, пожалуй, с возвратом товаров от покупателя все. Далее переходим к оптовым продажам.